Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать, как я делала вот такие серединки для цветов или бантов. Кто хочет, делайте вместе со мной. Для работы я взяла фетровый кружок с диаметром 3 сантиметра, Можно взять больше. Потом понадобилась вот такая большая бусина. Ее диаметр 13 мм. И 7 бусин в виде капли. Это стеклянные бусы. Могут они быть из акрила или пластика. Здесь у меня 8 штук, но понадобилось 7. И еще нужны вот такие маленькие бисеринки. Их 8 штук и диаметр примерно 3 мм. В центре фертва травового кружка я ввожу иголку с ниткой и в центр пришиваю большую бусину. Одеваю на иголку саму бусину и бисеринку. Теперь вывожу нитку и иглу ввожу в большую бусину таким образом закрепляю эту бусину в центре фетрового кружочка вот так теперь буду пришивать бусинки в виде капли вывожу иголку с ниткой сбоку от круглой бусины одеваю на иголку каприлитную бусинку и веселинку. Теперь таким же принципом закрепляю. Вожу иголку в стеклянную бусину и иголочку примерно в то же место, откуда я ее выводила. Затягиваю нитку. Теперь буду пришивать бусину напротив уже пришитой. Это для того, чтобы соблюсти симметрию. Теперь обратите внимание, иголочку я ввожу с более э, толстой стороны бусины. Широкое место пришивается к фетру. И таким образом я пришиваю все оставшиеся бусины по кругу. И вот седьмая бусина пришита. Восьмая мне не понадобилась. И теперь я закрепляю нитку вот таким образом. Еще раз провожу ее сквозь последнюю бусину, которую я пришивала. И вывожу на изнаночную сторону иголку с ниткой. А здесь ее уже закрепляю. Теперь лишний фетр нужно срезать по кругу. Здесь надо быть аккуратными и стараться не срезать те нитки, которыми пришивались бусинки. Это несложно сделать. Теперь с обратной стороны немножко подравняем. А срез нужно оплавить огнем зажигалки или свечи. Вот уже в таком виде у нас бусинка. Стеклянные бусины тяжелые и они распадаются, как солнышко, в разные стороны. Бусинки, видите, они болтаются из стороны в сторону. Значит, я их закреплю горячим клеем. Вот в промежутке между бусинами я наношу немножечко клея. И ставлю бусину в такое положение, как вам не нужно. Клей застывает очень быстро. Стекло холодное. И здесь нужно быть аккуратными и стараться быстро это делать. Потому что клей застывает и потом уже ничего с ним сделать нельзя. Где-то я сбоку наносила клей, а теперь вот просто отгибаю бусину в сторону от центральной бусины. И в промежутке наношу немножко клея и возвращаю бусину на ее место. Все. Теперь все держится жестко и у серединки зафиксированная форма. Эта бусинка симметричная. А еще я сделала серединку с симметрией То есть здесь у меня пришиты 4 каплевидные бусины. А свободное пространство вокруг центральной я зашила бисером в тон. Вот, вот этот бисер. И получилась вот такая интересная серединка, которую я использую для какого-то из цветков. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Также буду благодарна за комментарии, лайки и подписку. С вами была Ирина. И до новых встреч!